Для завтрака или десерта к чаю бутерброд с ароматной и нереально вкусной шоколадной пастой будет весьма удачной идеей. Хотите быть уверенными в ее качестве и составе, сделайте сами. Я хочу показать вам совсем несложный и очень удобный способ, как приготовить домашнюю шоколадную пасту. Только один нюанс, на мой взгляд, требует уточнения, в рецепт используются свежие яйца а значит вы должны быть на 100% уверены в них, в противном случае лучше обойтись и вовсе без них. Ну что, давайте разберем рецепт по этапам. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Вот наши ингредиенты. 2. На водяной бане растопите сливочное масло с шоколадом. 3. Добавьте сахар. 4. Помешивайте, пока все ингредиенты не растопятся. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Влейте молоко и взбейте массу миксером или блендером секунд 30. 6. Вбейте яйцо, взбивайте еще около 1 минуты. 7. После переложите в удобную пиалу. 8, и подавайте пасту к столу, подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Шоколад, 200 грамм, сливочное масло, 125 грамм, сахар, 125 грамм, молоко, 50-70 миллилитров, яйцо, 1 штука, количество порций, 4-6. Щелчок, клик